Я должен снимать, да? Я, я же должен снимать. А я не готов. Здравствуйте всем. Меня зовут Зайцев Алексей. Я реально не готов, но я просто хочу себе напомнить. Я просто выписал всю гадость из вредных советов вот в этот блокнот. И просто хочу всей гадости с вами поделиться. Итак, самый прикольный вредный совет. Он, в принципе, раньше считался полезным, но э, я считаю, что он все-таки вредноват. Э, запишите себе правила. Деньги – фигня, главная панты Самое главное, это производить на людей неизгладимое впечатление. Поэтому, чем вы выглядите круче, тем лучше. Если у вас последняя модель айфона, неважно, это демоверсия или настоящий, это очень поможет. Прическа, кожаная какая-то куртка, максимально дорогая рубашка, подъехать на самом-самом кредитном автомобиле, я даже не назову его хорошим, самым-самом кредитном, так, чтобы вы за него были должны и сами, и еще первоначальный взнос должны. То есть надо так прям производить на людей впечатление, чтобы они поняли, вот это крутой чувак, я с ним буду работать. То есть вот, знаете, самый главный момент набирать людей тех, которые идут на ваши понты, потому что они будут искренне на вас молиться, и на эти панты тоже.